Добрый день, уважаемые телезрители! Уже свыше года весь мир и наша страна, и все мы ведем борьбу с коронавирусной инфекцией. И сегодня у нас в гостях человек, который стоит на передовых рубежах борьбы с этой тюмой 21 века. Я с удовольствием вам представляю, нашего собеседника, вернее, нашу собеседницу Мухамедшину Эмму Ибрагимовну, заместителя главного врача клиники Казанского федерального университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну а с вами журналист Казанского университета Альберт Бекбов. Эмма Ибрагимовна, к сожалению, везде пишут и говорят сейчас о том, что надвигается четвертая волна коронавирусной инфекции, цифры заболеваемости растут каждый день, и мы видим э, уже, даже по статистическим нашим, по официальным статистическим данным, Россия вышла на рекордный уровень смертности по коронавирусной инфекции. Уже зафиксировано э, день 850 две смерти, вот вчера по вчерашней статистике пришла такая печальная цифра. И говорят, что эта волна будет такой же большой, как предыдущая третья волна. И прогнозируете ли вы, что это будет именно так? На сегодняшний день, к сожалению, надо признать, что действительно...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 большие организованные коллективы, что, конечно, увеличило во много факторы риска распространения инфекциям. И мы закономерно регистрируем рост новой коронавирусной инфекции, в том числе и сезонного РВИ. Вима Ибрагимовна, вы связываете это с началом учебного года, так, да? То есть происходит такой процесс, молодежь приносит это домой, то есть сейчас они общаются тесно в аудиториях, в школах, а, да. И они приносят инфекцию домой. К, к сожалению, это да, это фактор неоспоримый, потому что новая коронавирусная инфекция, а мы живем в период пандемии, mm -hmm. и это тоже надо учитывать. Пандемия, новая коронавирусная инфекция, а значит, четко должны соблюдаться ограничительные ЭПИД-правила. Но, к сожалению, наше население, многие мы расслабились. Не соблюдается дистанция, ношение масок, правила гигиены и все это кучность коллективов. Ну, плюс наложились, конечно, наши климатические особенности, угу. а, аномальный сентябрь. сентябрь, холодные температуры, холодные квартиры, непроветриваемые квартиры. Все, конечно, это в совокупности на фоне того, что мы еще и имеем изменчивый вирус, угу. привело и... Мы наблюдаем сегодня рост заболеваемости. И а, вы прогнозируете, что это будет еще больше? Ну, а, а, сейчас мы видим, что рост идет, к сожалению. И, в общем-то, он коррелирует с тем ростом, который был год назад. В угу. а, да, ближайшие недели мы прогнозируем рост заболеваемости. Вот а, вы сказали год назад. Давайте сравним ситуацию, которая была год назад. И сейчас, а, вот тогда мы впервые столкнулись с этим, а, с таким а, масштабным ростом заболеваемости. А, столкнулась а, медицина наша. И вот а, к вам такой вопрос, а вот как вы сравниваете эту ситуацию именно с, с медициной, с мощностями, а, с кадровым? с кадровым составом, с медикаментами, ну, имея в виду госпитальный коечный фонд, Сравнись с ситуацию год и назад. Что произошло за это время? Инфекция и пандемия поставила нас, конечно, в очень сложную ситуацию каждого, а в том прежде всего, конечно, медицинскую службу uh -huh. страны. Конечно, как только началась инфекция, все медики uh -huh. всех звеньев столкнулись. Университетская клиника это многопрофильная клиника с амбулаторной помощью. И, конечно, у всех и у, у медиков, так же, как и у населения, было много вопросов, непонимания. Очень жесткие пошли эпидограничения, пришлось создавать карантинные зоны, красные зоны, uh -huh. менять маршрутизацию пациентов, менять разграничивать потоки пациентов. И вот год назад, ровно в октябре, на фоне того, что мы оказывали население, продолжали оказывать амбулаторную помощь, а mm. это поликлиника наша, это mm. работа с населением, нашего прикрепленного населения, вот к нашей поликлинике на Вишневского, плюс многопрофильная помощь по стационару, Uh -huh. Кардиологическая, неврологическая, хирургическая, урологическая, То есть все виды помощи, это неотложная помощь. То есть мы сталкиваться нач начали с самого начала пандемии а, с этой инфекцией. И постепенно ее познавали. Но вот год назад, когда был, а, ну, так скажем, вторая волна была, пик а, uh -huh. заболеваемости, это было в октябре, а, тогда было принято решение развернуть на базе университетской клиники, а, на базе нашего терапевтического корпуса на мир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 работа была проведена чтобы обеспечить здание бесперебойно кислородом это Главное условие функционирования на сегодняшний день инфекционных госпиталей, потому что кислородная поддержка – это первое, что необходимо обеспечить для, для помощи этой группе пациентов. Конечно, это и медикаменты. Не секрет, что в то время это был и дефицит медикаментов, и решили и эту задачу мы совместными усилиями. Были закуплены аппараты для поддержки дыхания, которые позволяли создавать потоки кислорода 20-40-50 литров АРВО. Mm -hmm. Минздравом были переданы препараты АВЕНТА. Ну, вот, к слову хочу сказать, АВЕНТА, отечественные препараты ИВЛ, очень хорошо себя зарекомендовали и... Мы рады, что они у нас есть. Я думаю, это во всех инфекционных госпиталях, потому что они позволяют не доводить пациента до инвазивной вентиляции, а на маске, на высоком потоке э вести э очень тяжелых пациентов и выводить их из тяжелого состояния. Там и, ну, для понимания, если есть точка кислородная, там идет поток ну, от 1 до 15 максимум литров. Это у койки пациента. А тяжелая группа пациентов, особенно сейчас, они требуют большой кислородной поддержки, там необходимы потоки 20, 30, 40, 80 литров в минуту. это очень а, большие мощности нужны для того, чтобы обеспечивать небезопасные, а, мощности. И небезопасные мощности. Поэтому тут большая очень техническая поддержка со стороны университета. Это было очень важно. Mm -hmm. И благодаря этому, благодаря тому, что еще здание развернули, ковид-госпиталь в здании, которое было отремонтировано, там капитальный ремонт проведен, то есть мы технически могли создать а, зоны красные, комфортные условия как для пациентов так и для персонала отдельная история это персонал конечно mm -hmm. конечно медики тоже люди и они тоже столкнулись со страхами как и обычные обыватели потому mm -hmm. что это было страшно непонятно очень заразно незащищенность непонятно как должна быть проведена защита по началу пандемии. То есть протоколы да. на ходу писались да на, да, на ходу протоколы. У нас вот сейчас уже 21 сентября вышли 12-й уже версии клинических рекомендаций российских. Mm -hmm. Это, конечно, большая помощь для того, чтобы организовать, структурировать работу. Mm -hmm. но, но все это еще и накладывалось на то, что мы собирали специалистов разных специальностей. Mm -hmm. Конечно, это было по желанию директивы, вот пойдете вы в госпиталь, по желанию. И мы создали коллектив, и я благодарна каждому своему сотруднику. Это от младшего персонала, технической службы, до врачей, медсестры, врачей, заведующие отделениями. Потому что это врачи разных специальностей. Конечно, от терапевтических. Рематологи, терапевты, кардиологи, эндокринологи, это хирурги, урологи, функциональные диагносты, ну и, конечно, реаниматологи. То есть люди, которые уже много лет а, ушли в узкий профиль, имеют свою специфику работы, должны были в быстрые сроки перестроиться а, и уже научиться работать вот с этой группой пациентов. А, это сложно, но... А, это прежде всего говорит о том, что есть профессионализм, конечно, наших сотрудников. Э, так, чисто человеческие, конечно, черты, готовность помогать и работать в таких тяжелых условиях. Это работа э, ну, круглосуточная, практически иногда и 7 дней, в э, неделю, 24 часа в сутки. То есть такая непрерывная работа всегда быть в строю, но это сложно. Ну и морально сложно. Да. Я, наверное, от своего лица и от лица вас, уважаемые телевизорители, выражу огромную благодарность вам, а, потому что вы стоите действительно на, на фронтовых рубежах а, борьбы с ковидом, и ваше самопожертвование, и ваша само, самоотверженность, ваше трудолюбие, оно сейчас действительно очень сильно сдерживает развитие болезни, Спасибо. помогает людям выкрупкаться буквально ну, с конечно. того света. И а, здесь речь идет действительно о тысячах спасенных жизней. А, уважаемые телезрители, наши медики показали себя настолько с хорошей стороны а, во время борьбы с пандемией, что еще раз низкий поклон и огромные слова благодарности от всех Спасибо. нас. Вернемся э, к болезни. А сейчас мы видим, что вот резко возросла нагрузка на врачей, потому что пошел вал. И э, есть, даже, есть даже информация о том, что действительно сейчас болезнь, э, наши больницы, наши клиники испытывают пиковые загрузки. Пиковые загрузки сейчас идут и в инфекционной больнице, в нашей новой, в РКБ, в седьмой. Народ идет, и у вас такая же картина. Народ идет, идет буквально там, толпами, заболеваемость очень сильно выросла. И самое страшное, что заболеваемость осложнилась. То есть год назад была одна болезнь, я слышал, вот врачи говорили, год была... Год назад была одна болезнь, а сегодня уже она кардинально изменилась и стала другая стала более тяжелая, быстротечная, с резкими, неожиданными последствиями, осложнениями. Что произошло, Эмма Ибрагимовна? Ну, сама инфекция новая коронавирусная инфекция это такой вызов человечества оказался. Да, в начале пандемии мы э, не понимали, как так. Это да, обычная инфекция, ну, в mm -hmm. общем-то, сезонная ОРВИ, коронавирусы известны давно, это один из возбудителей острых mm -hmm. респираторных вирусных инфекций. Но этот вирус оказался очень заразным, контагиозным, то есть очень быстро распространялся. Mm -hmm. И если вот действительно в начале пандемии мы радовались тому, что беременные, молодые, они не болеют. Мы вспоминали пандемию девятого года, свиной грипп, когда очень много было пневмоний, тяжелых пневмоний. Вот у этой группы пациентов, особенно у беременных, очень сложная была тогда тоже ситуация, и с ней тоже сложно справлялись. А то в начале пандемии мы вот в прошлом году, полтора года назад видели, к счастью, что не было вовлечения тяжелого вот этой группы пациентов. В основном это были возрастные угу. люди с хроническими заболеваниями. Понятно, что эти факторы риска, возраст аж 75 лет, ожирение, диабет, хронические заболевания и на сегодня актуальны. Угу. И эта группа населения наиболее подвержена тяжелому течению. Но сегодня, к сожалению, такая картина, что и Дети и беременные женщины подвержены, и лица молодого возраста тоже подвержены тяжелому течению этой инфекции. То есть, Има Ибрагимовна, раньше считалось, что молодые переносят практически бессимптомно. Да. Если болеют, то болеют очень легко. Да. И э, коронавирус катил, главным образом, пожилое население. То говорят, что сейчас молодые даже... Практически так же тяжело, как и пожилые переносят. Иногда даже тяжелее, чем пожилые, я даже хочу сказать. Потому что вирус тоже умный. Он, к сожалению, мы... Вот эту вот иммунную прослойку, это уже набитая фраза такая, да, часто звучащая. Но на самом деле это реальность, от которой ну, не уйдешь. Вирус умный. Он быстро мутирует, он ищет свои пути, и он э, мутирует э, в сторону контагиозности, то есть более заразности. Мы же знаем уже дельта-штамм, он в полтора-два раза более заразный, контагиозный, чем предыдущие штаммы вируса. И по своему действию, э, по течению, по развитию болезни он дает более выраженный запуск воспалительных реакций, гиперкаскадов э, вот этих воспалительных, гиперкоагуляционных, которые запускают тяжелое течение болезни. То есть он дает какие-то новые да, признаки, насколько я понимаю? Но, но новых признаков нет, он дает быстротечное тяжелое течение быстротечные, тяжелые течения. По-прежнему актуально и много лиц молодого, особенно возраста, с избыточным весом с ожирением. Но тут есть особенность, потому что жировая ткань, адипоциты, У это ]га. тоже это отдельный орган, это система, это ткань, которая также функционирует, как все системы, имеет очень высокую иммунологическую активность. У -у ν. И вырабатывает в жировой ткани, вырабатывается и содержится много вот этих вот цитокинов, которые как раз и запуска пускает цитокиновый шторм. И поэтому плюс еще факторы чисто физические, конечно, экскурсии, диафрагмы, Тяжело им лежать. Чисто физика еще включается, помимо того, что вот эти механизмы иммунные, которые нам, с которыми очень сложно бороться в плане медикаментозной коррекции, uh -huh. они идут молниеносно, иногда и скоротечно до вообще быстрого очень развития симптомов и ухода Но ну, ОРДС. Это острый респираторный дистресс-синдром, то есть когда пациент уходит на тяжелую дыхательную поддержку, так скажем так, до аппарата ФВЛ. И э, то, такое получается, что э, вот этот штамм дельта, который вытеснил сейчас все штаммы по всему миру сейчас, это дельта, сейчас э, властелин. И нам говорили о том, что вот вирус, он со временем мутируется, да, конечно, он становится более заразным, но менее тяжелым, э, потому что эволюция вируса, она должна быть такой, чтобы как можно больше заразить, и в то же время, чтобы его подножный корм, то есть человек, он ну, меньшими темпами уходил из жизни, то есть становится более заразным, но более легким. И вот мы видим, что действительно жизнь опровергает это, представление биологов, и мы видим достаточно тяжелый штамм дельта. Вы Оказались готовы к такому повороту событий? Ну, в течение вот этого года, пока работает инфекционный госпиталь, работа госпиталя не останавливалась ни на один день. Mm -hmm. Да, был период, когда мы сократили количество коек, было меньше пациентов. Это было пос... затишье тогда. Да, да, это было тогда вот затишье весной, до, до, до, до июля mm -hmm. месяца. А в июле уже на полной мощности снова мы развернулись. Конечно, Работа а, и самообразование, и по поиск новых решений, и общение с коллегами. А мы ведь, В Татарстане выстроена система оказания помощи каким образом? Ну, понятно, амбулаторная помощь, первый удар а, – надо сказать, что амбулаторная помощь сейчас перегружена. С очень большой нагрузкой работают доктора, участковые врачи. Помимо этого, им надо ведь выполнять и функции по приему пациентов с другими а, патологиями. А, Диспансеризации, профосмотры, а, ну, текущих вопросов, с которыми обычно занимается амбулаторный врач. И здесь большая нагрузка, еще наблюдение за этой категорией пациентов. И а, в стационаре... В общем-то то же самое процесс он, он, он меняется. Мы же говорили рекомендации уже 12-е вышли рекомендации mm -hmm. что-то новое появляется. Общаемся с коллегами интернет вебинары проходят, где идет мы постоянно обмен, обмен опытом? идет опытом, потому что вирус мутирует где-то теряется ускользает ответ на препараты приходится больше дозы давать препаратов и вот эта работа она идет непрерывная благодаря тому что мы у нас есть научно-клинический центр, руководит Резван Альберт Антонович, главный врач Иван Андреевич Киясов. Мы совместно с ними работаем с самого начала пандемии по изучению тех точек приложения, механизмов, где мы могли усилиться, где мы могли бы применить новые методы. И вместе с научно-клиническим центром мы внедрили и вот сейчас используем в лечении сорбционные методы. Это уже для тяжелых больных используется сорбция, то есть колонки закупленное оборудование, когда кровь пациента прокручивается через колонки и тем самым колонки существуют различных классов по пористости, да, какие молекулы они пропускают. И это позволяет нам в зависимости от вида колонок mm -hmm. на цитокиновом шторме физическими методами еще убирать вот эти вот биологические агенты, которые запу запускают. Но у тяжелых септических пациентов еще и микробы, вторичную инфекцию забирать, Поэтому мы, мы, мы двигаемся и стараемся идти в ногу со временем внедрять методики. В принципе, мы одни из первых в Татарстане методы. И доктора и клинического центра научного, mm. и наш реаниматолог прошли стажировку в Москве. То есть как бы все методы, все, что возможно использовать, и то, что используется в мире, в принципе, мы с этим работаем. Эмма Ибрагимовна, вот возвращаясь к вашему накопленному опыту скажите пожалуйста какие факторы благоприятствуют тяжелому течению болезни вот вы упомянули ожирение а еще что но безусловно возраст остается фактором риска потому что возраст это еще и сопутствующие состояние – атеросклероз гипертония ишемическая болезнь тромбогенные ситуации в анамнезе. Mm -hmm. а, это, конечно, ожирение, сахарный диабет. А, ну, надо сказать, вот эти вот... А проблемы, которые до ковида до, до еще да, в мире вырисовывались и выносились уже на первый план борьба с ожирением, с сахарным диабетом, потому что э, колоссальный рост за последние годы заболеваемости именно э, вот, э, по диабету и проблема ожирения. Вот сейчас мы столкнулись с тем, что у этой категории пациентов больше всего сложностей вызывает и лечение новой коронавирусной инфекции, и течение очень тяжелого этих пациентов. Mm -hmm. Ну и, конечно, группа пациентов, которые страдают хроническими заболеваниями. Это да, который сопровождается иммунодефицитными состояниями, но их очень много, от онкологии до системных иммунных заболеваний. Поэтому... И молодые, опять-таки, получается, не застрахованно тоже? Молодые тоже не застрахованы, молодые тоже дают агрессивный иммунный ответ. Да, там включается защита, но еще есть такое понятие, помимо фенотипа, то есть mm -hmm. внешние факторы, да, ожирение, там, раса, э, пол, возраст и так далее, есть еще ге ге особенности генотипа, которые мы mm -hmm. до конца не знаем. И у пациента, у которого не прогнозируешь даже тяжелого течения, к сожалению, э, получаем э, с, все осложнения э, э, новой коронавирусной инфекции, covid э, Потому что, по всей видимости, есть еще генетическая предрасположенность, о, о которой даже не подозревал еще человек, потому что он ну, молодой, у него все компенсировано, у него еще не было проявления хронических заболеваний каких-то, угу. а, но вирус вот это все активирует. Но самое страшное, что мы же не знаем, что дальше. Но ну, мы вышли из новой коронавирусной инфекции, столкнулся вирус, тяжелое лечение было, а дальше про про прогнозы-то они ведь еще серьезнее могут быть на будущее. То а, есть а, нет а, гарантии, что... А, не появится новый штамп, более... Конечно, конечно. Если мы уже видим сейчас, что и дети болеют, и беременная женщина, то есть это же наше будущее, это же следующее поколение, это дальше репродуктивная функция. А, то есть тут ну, масса в такой ком, а, который уже серьезных таких проблем, а, которые поднимает вот, а, ситуация а, с ростом инфекции и а, вопросы о том, что иммунная прослойка должна быть... Должна быть. Ема Ибрагимовна, вот вы сказали беременную. Вот это, это тяжелая категория. Это, потому что раньше мы не, слышали, не читали, и не слышали, не видели а, такого массового прихода беременных. Именно заболеваем, заболеваемости беременных ковидом год назад была немножко другая ситуация. Да. А сейчас количество а, беременных с болезнью резко возросло. А, и это очень сложная категория. Как вы летите, как справляетесь? Ну, у нас в республике помощь беременным, она четко регламентирована, потому что это mm -hmm. самая контрольная, так скажем, категория пациентов с инфекцией, все передовое, все препараты основные, это резерв всегда для беременных, конечно, есть. И помощь основная развернута у нас, конечно, на территории основных провизорных госпиталей. У нас ведь в республике mm -hmm. есть провизорные основные госпиталя, которые принимают основной удар на себя и как бы, основной отбор ведут по необходимости оказания помощи. Это инфекционная mm -hmm. больница, седьмая городская больница, РКБ. И а, дальше уже а, клиники города, в которых развернуты временные инфекционные госпиталя, которые mm -hmm. забирают на себя уже а, из этих основных клиник а, поступивших пациентов. А, поэтому для того, чтобы более четко и контрольно было постоянно работать вот с этой очень серьезной группой пациентов, беременные, а, конечно, они, им оказывается помощь в основных провизорных госпиталях, но ну, и основной удар на РКБ перинатальный центр. Поэтому, да. Но хотя амбулаторное звено, конечно, весь город в это подключен, вся республика, потому что беременные в стационаре не находятся все это время. Есть легкие формы, есть постковидный период, когда уже дальше амбулаторное звено, участковые врачи, врачи женских консультаций mm -hmm. дальше тоже наблюдают. То есть тут вся система здравоохранения включена, ну, в частности, на работу с беременностью, а, в общем-то, на работу со всем населением. Mm -hmm. Эмма Ибрагимовна, скажите, пожалуйста, вот... Такой вопрос напрашивается. Да, сейчас э, идет максовая вакцинация, она уже идет э, достаточно продолжительное время, и по всей России около 30% э, уже провакцинировано, пока такие нам цифры дают. Да. Э, к сожалению, сейчас темпы вакцинирования замедлились, но по идее должна была заболеваемость упасть. Тем не менее, мы видим сейчас некое подобие четвертой волны. Почему так? Ну, на самом деле, 30% или около 30-28% это очень мало. Чтобы была э, здоровая иммунная, так скажем, mm -hmm. прослойка, которая бы защитила э, население человечества, это должно быть, вообще 80% э, привитых, вакцинированных людей, потому что То вот, есть чтобы у нас да. был коллективный иммунитет Конечно. 80% да. всего населения да. или взрослого? Да. Всего населения. Всего Конечно, населения. всего населения. Тогда мы можем говорить, что да, в, основ... в массе свое население защищено, и вирус, он будет с нами, он никуда не денется, и он мутирует, к сожалению. Так же, впрочем, как и вирусы гриппа угу. и другие инфекции. А, та, та, такой очень гибкий оказался вирус в плане мутации и агрессии на человеческий организм. Поэтому если сейчас а, этой прослойки не будет, то дальше будет очень сложно с этим бороться. А, потому что если человек переболел или вакцинировался, столкнулся с вирусом, то а, в организме человека, известно, вырабатываются антитела. И, а, эти антитела могут больше, меньше. Но если организм уже один раз встретился и распознал, частицу вируса, вот то, что мы прививаем, да, вакцина, то э, сохраняются бы лимфоциты памяти, и как только происходит столкновение со следующим вирусом, мутированным вирусом, э, сразу же включается иммунитет и начинается снова выработка клеток, которые уже знают эти антитела. То и есть сила, ответ, да, вот? конечно, включается иммунный ответ, и, и ответ на новую mm -hmm. инфекцию, мутированный другой вирус, он, конечно, уже будет организм более готов будет, да, будут проявления болезни, потому что это еще, еще, еще раз, да, зависит от многих факторов, от готовности свертывающей системы, от состояния на сегодняшний день э э хронических заболеваний. Но многие факторы тут накладываются, mm -hmm. от которых мы не застрахованы. Мы же не живем в вакууме, мы все равно встречаемся еще с другими инфекциями. Это же не только новая коронавирусная инфекция, и все. Все остальное тоже так с нами осталось. Те же сезонные вирусные инфекции, они с нами же остались, ведь остро-респираторная вирусная инфекция — это группа заболеваний, которые вызываются а, вирусами, но сходно по клинике. Это пять групп вирусов, их всего более двухсот. То есть это огромное количество. Просто они проявляются а, по-разному по степень выраженности. Но человек, если даже в легкой форме проносит, иммунитет уже у него ослаблен, потому что он включил защиту на борьбу с этим вирусом. И если он еще сталкивается с более агрессивным вирусом, конечно, мы получим более тяжелое течение а, заболевания. Но пока есть, живет человечество есть жизнь, будет, будет человек и будет инфекция бактериальная, вирусная. И в плане, мы же знаем проблему еще э, антибактериальной терапии, да, идет резистентность, потому что инфекции много, антибиотики изобрели, и мы увидели спад многих инфекций, ну, самый наглядный, там, с ревматизмом э, mm -hmm. спра справился мир э, с, с тропилококковой инфекцией, ну, в свое время, а пенициллины, да, появились. А сейчас мы видим рост резистентности к антибактериальной терапии. Но тут много факторов того, что и инфекция приспосабливается, и человек неконтролируемо начинает использовать угу. э, эти препараты. Вот, конечно, такая глобальная проблема. Мне мои коллеги-журналисты э, говорят э, такие вещи, не знаю, правда или нет. Они говорят, что госпитали госпитализация, когда происходит э, в тяжелой форме, э, то там... Практически нет привитых ранее, ну вот кто выполнил, кто провакцинировался. То есть тяжелая форма, она как-то обходит тех, кто привился. Так ли это? Правда ли это? Ну, с предыдущим сказанному, это действительно так. Мы работаем в ежедневном режиме, принимаем пациентов. Не секрет, привитые тоже попадают пациенты, но у них протекает заболевание легче. Они лучше поддаются терапии, быстрее включается иммунитет, потому что есть же фазность у заболевания, есть период первый мы знаем, да, 5-7 дней, когда угу. по типу ну, идет острая респираторная вирусная инфекция вызванная вот новой коронавирусной инфекцией, угу. температура, ломота у кого горло, у кого нос заложен, у кого угу. а, какие симптомы преобладают, а дальше уже включается а, вот эта вот фаза. Иммунной агрессии, цитокиновый шторм, гиперкоагуляционный синдром, который во многом определяет тяжесть и течение заболевания. Поэтому, конечно, если человек вакцинирован, то у него же сразу включается защита, и вот эта вот фаза, пока идет острая вирусная, уже антитела свои включаются и начинают нарабатываться, он уже включил защиту. А человек не вакцинированный, вот этот период, он занимает дольше время, но за это время уже успевает развернуться весь каскад. Этот каскад очень сложный. Да, мы сегодня до молекул знаем, какие там цитокины выходят из каждой клетки, есть генноинженерные препараты, которые могут блокировать те или иные цитокины, mm. но это а, очень тонкая, дорогие тонкая препараты, и очень тонкая работа, да. И очень индивидуально мы поймать, какие именно цитокины вышли, да, наиболее известные интерликины 6 но их очень много, и они все активизируются а, при, а, при системном воспалении. По поэтому, да, те, кто вакцинирован, попадают, но протекают у них заболевания легче. И, мало того, я хочу сказать, что во время обходов, когда мы осматриваем, разговариваем, мы просто благодарим пациентов, что они успели привиться, и а, та инфекция, с которой легкое... бы они встретились, но без вакцины протекала бы у них, к сожалению, может быть, и с фатальным исходом. Это, это, да. Вот, уважаемые телезрители, весомый и, можно сказать, железобетонный аргумент э, в пользу вакцинации. А, вам а, врач Открыто говорит о своем опыте и говорит о том, что те, кто провакцинировался, они в дальнейшем, даже если получилась болезнь, она протекает у них гораздо легче. Поэтому и я, и Эмма Ибрагимовна, и все врачи, и наш Казанский федеральный университет вас призываем пожалуйста, вакцинируйтесь, застрахуйте свою жизнь и свое здоровье. Если бы Это... можно было, да, я бы вот еще добавила и обратилась бы, а, да... Здоровье каждого человека в своих руках, но мы должны еще каждый понимать, что это ответственность не только за наше здоровье. Рядом с нами находятся наши близкие, родители, престарелые родственники, дальние близкие, просто близкие люди, дети, родственники с хроническими заболеваниями, коллеги ваши, которые тоже могут страдать какими-то хроническими заболеваниями. Не обязательно вы об этом можете знать. И даже являясь носителем или пронося инфекцию, в легкой форме, вы можете а, принести, к сожалению, эту инфекцию, вот это еще категория пациентов, и поэтому вакцинация сегодня актуальна. И дальше мы не знаем, как вирус себя поведет. Вирус достаточно агрессивно мутирует быстро, и поэтому а, это не призыв а, даже, а просто просьба ко всем а, Услышать и вакцинация, и вот эти вот, я по-другому это не могу сказать, глупости, которые идут в социальных сетях, которые были, особенно в начале. Да, да. они и сейчас во все. И сейчас, но вакцину изобрели не сегодня. Это не изобретение э, вот, сегодняшнего дня. Вакцину э, спасла человечество от многих пандемий от многих серьезных вирусных и, и тяжелых заболеваний. Поэтому а, с, сегодня это реальность. И для того, чтобы вернуться к нормальной жизни, чтобы сохранить здоровье свое и своих близких, надо вакцинироваться. Вот поговорим о такой неприятной, на мой взгляд, когорте людей, как антиваксеры. Вот то, что всего по всей России пока 30. Около 30% условно провакцинированы. А для коллективного иммунитета желательно, чтобы эта цифра как минимум два раза была увеличена. Но вакцинация сейчас идет ни шатка, ни валка. и К сожалению, да. Мы видим сайты, соцсети на нас постоянно вываливают каждый день информацию о том то прививки вредны, они ничего не дают. Вакцинация, вот там постоянный такой рефрен, вот человек провакцинировался, а через неделю умер, там, и через две, это самая, популярная такая, вот, это самая популярная такая страшилка, дошло до того, что в некоторых государствах, например, в Италии, уже блокируют эти сайты, и эти каналы, которых там по 40, по 50 тысяч подписчиков, их тупо блокирует государство но пока у нас вот такие люди есть вот что ими движет я не понимаю и мы скажите пожалуйста вот почему у нас такое мощное оказалось такая мощная дремучесть можно, можно ее так выразиться и агрессивность населения казалось бы очевидным и казалось бы неопровержимым вещам вот вы говорите называете факты они свидетельствуют о том что надо вакцинироваться а люди не идут почему так происходит ну э, я думаю это такая тоже многофакторная социальная еще причина в этом, конечно, мы живем в век информатизации, доступности информации. Теперь много очень да, этих сайтов, соцсетей, где уже каждый совершенно не владеющий даже ситуацией, информацией, не, не знающий глубину вопроса, просто для того, чтобы поймать какую-то волну, Хайпы. популярность, хай... да, хайп, начинает вот эти вирусные, ну, как по-другому их назвать, выкладывать ролики, и тем самым привлекая на себя внимание. Да, мы столкнулись с пандемией, да, для всех это была неожиданность, потому что ну, не готовы мы были к этому, никто, и Плюс еще это привело к тому, чего раньше вообще не, ну, не, не видно. Да, по всему миру пошли локдауны, изоляция, а, домашний режим. Конечно, а, психологически не все к этому были готовы. Это понятно. И, наверное, я думаю, и это тоже сыграло свою роль. Потому что все же по-разному реагируют на стрессовые ситуации. Кто-то уходит в себя, кто-то агрессивно ищет пути защиты, кто-то, наоборот, включает негатив и а, не, не может выйти <с> из этого канала негатива и ни ни ни никак. Но, к сожалению, люди, которые попадают негативные вот, к прививкам и заболевают тяжело, я хочу сказать, что когда они попадают и доходят до реанимационной койки, к сожалению, очень много. И, и мнение свое они кардинально меняют, потому что, ну, не дай бог столкнуться никому с, с такой тяжелой ситуацией, с таким тяжелым течением. Но такая вот, к сожалению, такая деформация психологического общества существует. И я думаю, надо включить уже всем разум и понимать, что ну, жизнь одна, и жизнь наших близких тоже одна. И надо и, нам сохранить. И получается сейчас именно от этой прослойки населения, которая не доверяет, именно и зависит, что вот эта, вот эта болезнь она будет еще также бушевать, будут волны, да, ведь опять там пятая, шестая, седьмая, если Но, так это, у нас все пойдет. К сожалению, да. Это же отнимает еще и много ресурсов. Это нас отвлекает от других серьезных проблем здравоохранения, здоровья человека, в, в общем-то, в глобальном смысле, на которые можно было бы потратить эти ресурсы. Конечно, да. А в отношении того, что вредна вакцина, не вредна, ну, нету небезобидного препарата. Даже если вы возьмете гомеопатию, mm -hmm. какие-то фитотерапии, и эти, препар... и эти травы, и гомеопатические препараты, как будто бы самые безобидные витамины тоже могут дать аллитерапию. Аллергические реакции тоже могут дать какое-то воздействие индивидуально на функцию печени, почек, кроветворения mm -hmm. и так далее. С, с этим мы постоянно сталкиваемся. Ну, поэтому, вот, кроме как глупостью о том, что вот говорят, что там а, а, от, от вакцины развивается там аллергия или какое-то там заболевание, ну, по-другому по не назовешь. Но... Так устроим и не роботы, и каждый организм индивидуален. Где, в каком звене все тонко очень устроено, где происходит сбой, очень сложно сказать. Конечно, да, есть и люди, которые получат и аллергические реакции, но так устроен человек. Поэтому нужны, нужна и медицина, нужны и врачи. Почему? Потому, поэтому все находится в развитии. Мы постоянно изучаем и скажем, что же там молекулярно происходит, как этого всего избежать. Но Это, это, это такой вызов, ин, ин, ин, эта инфекция и вся эта ситуация. И поэтому тут говорить о вреде вакцины, это, конечно, не совершенно не имеет почвы никакой. Эмма Ибрагимовна, вот сейчас началась. Компания уже не, не то что по вакцинации она по вакцинации продолжается но сейчас уже компания началась по ревакцинации mm -hmm. и а, тоже есть есть тоже есть на эту тему определенные тоже уже свои антиваксеры они говорят что ревакцинироваться не надо какой то какой-то там авторитетный журнал ланцет написал статью что ревакцинация она не нужна а, и Люди, которые переболели или вакцинировались, они говорят, у меня достаточно уже иммунный ответ, как бы будет приготовлен для новой, если я заболею. И вакцинации провакцинировался, все достаточно, ревакцинироваться уже не буду. Ваш совет, ревакцинация нужна. Вот, в отношении ревакцинации, я, я, я бы все-таки вот этот контекст отношения к этому термину поменя, поменяла. Все-таки есть вакцинация. Вакцинация. И она показана. И есть повторная вакцинация, и она тоже показана. Она показана лицам, э перенесшим новую инфекцию через 6 месяцев. Mm -hmm. Она показана лицам, у которые ранее были вакцинированы, но имеют хронические заболевания, сниженный иммунитет. Это такой индивидуальный подход. Сегодня все-таки во главе угла сама вакцинация. И надо вакцинироваться. Прежде всего, вакцинироваться тем, кто не прошел вакцинацию ревакцинироваться, тем... ревакцинироваться ну, ну, на сегодня, ну, статьи, да, появились, но они какой-то доказательной базы не имеют, это пока рассуждение, но и вирус новый, мы многое познаем а, по, по мере того, как, борь... и мы понимаем, что сейчас, на сегодняшнем этапе мы столкнулись с новыми мутациями вируса, которые гораздо агрессивнее, и с которыми, наверное, сложнее будет потом сталкиваться. Поэтому на сегодня, да, наверное, пройдет время, и, и мы получим иммунную прослойку, и организм начнет справляться с этим вирусом, и мы научимся вовремя где-то вылавливать те точки контрольные, где мы можем воздействовать на течение болезни. Mm -hmm. Но более точечно уже, уже опыт накапливается большой в мире, и это станет сезонной инфекцией, и мы будем вакцинироваться, в общем, при гриппе же эпидемиологи, вирусологи, они прогнозируют, какой будет в следующем сезоне штамм вируса. И от этого э, запускается в оборот вакцина, и э, начинается э, вакцинация населения тем или иным типом вакцины. Мы, мы придем к этому же, Вакцина продолжают разрабатываться, э, новым штамм, конечно, раз, э, совершенствоваться. Но сейчас в условиях того, что мы находимся, вот на передовой все находимся, в условиях вот столкнувшейся вызовом человечеству миру с пандемией, надо э, действовать пошагово. Сейчас есть вакцина, она эффективна. Тут уже неоспорим неоспоримо этот факт. То есть уже и клинические да. испытания, и... И клинические испытания, и мы уже видим, что привитое население, если даже заражается легче, переносит эту инфекцию. То есть уже много факторов, говорящих о том, что вакцинация, ну, даже для скептиков, я думаю, уже достаточно доводов для того, чтобы уже они склонились в сторону вакцинации. То есть вы интересно и правильно смещаете акцент, что ревакцинация это повторная вакцинация, да. а не какое-то там новое, что-то что новое. Вот путник лайт это что-то какая-то новая. А, говорят нам вакцина нам, в этих в сетях, в соцсетях и прочее. Но э, есть, э, есть совершенно четкий ответ, что это первый компонент спутника. Да, да. мы усиливаем э, заложенный уже иммунный ответ, вот вакцинации проще говоря. И такие периодические вакцинации. вакцинации, они будут поддерживать именно тот достаточный уровень антител, э, который не всегда гарантирован, даже если переболел. Да. И поэтому тоже ваш совет, все-таки даже те, кто переболел, и думают, что у них антитела на всю жизнь там, или на ближайшее время, все равно через какое-то время по медицинским показаниям, медицинским показаниям да. пройти именно вот эту процедуру ревакцинации. Да, потому что перенесшие ковид в тяжелой форме, они, конечно, могут иметь еще последствия, какие-то хронические mm -hmm. составляющие, поэтому тут всегда надо, конечно, все это обсудить с врачом. И а, еще такой вопрос. Вот... Ваш, я уже спрашивал действительно прогноз на будущее течение болезни. На то, вот сейчас четвертая волна. Когда вообще это все закончится? Скажите нам, пожалуйста. Мы уже... сами задаемся все этим вопросом, потому что морально, физически, психологически, конечно, все устали от этой постоянной напряженной ситуации. Но я думаю, это уже... Станет сезонная инфекция. Тут уже никуда мы от этого нового вируса не денемся. Это станет новая инфекция. Наша иммунная система уже встретится у каждого с тем или иным вирусом, штаммом, разновидностью этого вируса, плюс мы получим вакцину, и дальше, как и течение любых инфекций, также при гриппе, да, тяжелые были мутации, формы с известными, да, с пандемиями. Дальше организм человека находил уже противодействие вирусу, но для этого должен мы должны в своей массе встретиться все-таки с этим антигеном. И сформировать так называемый коллективный И сформировать иммунитет. коллективный иммунитет. Да. Вот, уважаемые телезрители, как мы видим, все в наших руках. И вполне нам, по силам, все это прекратить и остановить. Надо просто быть сознательным, вакцинироваться, ревакцинироваться, беречься, соблюдать социальную дистанцию. И тогда наши уважаемые врачи вдохнут более свободно и бросят свои силы на борьбу с другими, не менее опасными болезнями. И на этом э, утверждение я завершаю сегодняшнюю нашу очень познавательную передачу. И в очередной раз, вернее я повторяюсь, я еще раз хочу поблагодарить нашего гостя э, за вот этот самоотверженный труд – за то, как медики у нас практически на линии фронта сейчас работают и спасают жизни многих и многих. Сегодня у нас в гостях была Эмма Ибрагимовна Мухаметшина, заместитель главного врача клиники Казанского федерального университета. А с вами был журналист КФУ Альберт Бигбов.